Доброе утро, коллеги! С вами Исяков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 10 сентября и начинаем наши разборках как всегда с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар в конце прошлой недели, во второй половине пятницы мы пробили вновь минимальное значение, которое было зафиксировано 6 сентября, что в рамках часового таймфрейма нас возвращают вновь к нисходящей тенденции, то есть мы можем говорить о том, что коррекция, которая была совсем непродолжительной, буквально четверг и первой половине Пятница она завершилась, и мы вновь продолжаем свое нисходящее движение с целями снижения до 1.13.70 и 1.13 ровно. А ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были в, пай, в пятницу зафиксированы по цене 1.16.49. А по паре британский фунт американский доллар на текущий момент тенденция восходящая сохраняется цель роста это уход выше отметка 1326 но в свою очередь если а, пара сможет закрепиться ниже минимальных значений которые также в пятницу были зафиксированы то в этом случае будем ожидать возобновления нисходящего движения с целями с ближайшими до 12780 и на 12670 соответственно а, по паре американский доллар канадский доллар сохраняется тенденция нисходящая которая начала формироваться после пробития минимальных значений 5 сентября а, данная тенденция будет актуальна до тех пор пока мы торгуемся ниже отметка 13189 минимально максимальное значение э, пятницы и уже более подтверждение сильные будет в том случае когда цена уйдет выше максимум 6 сентября а по паре американский доллар японская иена на текущий момент сохраняется тенденция э, нисходящая цели по снижению движения в области 109.64. возврат покупкам будем рассматривать после преодоления максимальные значений, которые были зафиксированы в пятницу по цене 11124 а по паре австралийский доллар американский доллар здесь ничего не меняется сохраняется нисходящаяся цели по снижению остаются прежними, это область 69, а возврат к покупкам, а значит и отмена данного нисходящего движения в рамках часового таймфрейма последует в том случае если цена сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы в четверг и в пятницу по цене 72.01 а пара еврофунт в пятницу пробивает минимальное значение которое было зафиксировано в четверг, что на текущий момент в рамках часового таймфрейма сохраняет нисходящую, ну и к тому же мы ушли ниже минимальных значений с 31 августа цели по снижению это область 88.36 а возврат к покупкам рассматриваем после преодоления максимальных значений которые мы видели в пятницу по цене 90 а, ровно. А по нефтемарке Brent сегодня с утра мы видим торговлю выше максимальных значений которые были зафиксированы в пятницу, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает фазу восходящего движения с целями роста до 79.50 Ну, а продолжение нисходящей тенденции мы увидим в том случае, если цена уйдет ниже минимальных значений четверга, которые были зафиксированы по цене 75.37 а По индексу DAX сохраняется тенденция нисходящая, цели по снижению это область 11709, ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях пятницы. Ну и биткоин на текущем момент продолжает свое движение нисходящее, цели по снижению это 5761, мы видим некоторую остановку последние несколько торговых сессий. В том случае, если биткоин сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в воскресенье, по цене 6.426, то в этом случае будем ожидать возобновления роста по данному активу с целями до 7.447. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, ваши вопросы писать в комментариях. Ну и подписываться на наш канал, чтобы всегда получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание и до свидания.